Знаешь, что самое забавное? То, что я снимаю, это уже какой? Раз, два, третий раз снимаю. У меня отключили электричество, и видео не было. Это было очень забавно. Да, я прям вижу, как испытание окончено. Испытание моей жизни, я так понял, да? Воу, хорошо. Во. и ништяк. Добрый вечер, я диспетчер. Да, да, да, ага. Оп, хорошо. Это мы пройдем, это мы пройдем, до свидания, до свидания. Не хочу я твои торты, ешь сама свои торты, спекла мне всякую дрянь. А теперь меня пытается еще скормить. Ага. Как нам было хорошо вместе, да, серьезно? Я проходил эти грёбаные челленджи бесплатно. Что тут хорошего? А вот она, собственно, шарака. Тут учатся студенты. Вот, собственно, они тут в воду. Пьют, едят, бобы едят, а это, это собственно книги. Пойдем, возьмем, возьмем. Ну куда вы? Там мне видимо бобы вернусь. ты там бабы! Я сейчас тебя вот этим шлакоблоком, знаешь куда засуну? Знаешь куда я засуну тебя этот шлакоблок? Ты давай разворачивайся. Сейчас я тебя разверну. Только навсегда. Я уже не А? Обманул систему, я шлакоблок у меня Да, да, да, шлакоблоком я Нет Вот за шлакоблок я тебя порешу Порешу ответ. Ты косоглазый Оп. Ха, тебя обманули Ой, Василий, Василий, что ж ты такой слабенький Василий, добрый вечер да. давайте закидывай сюда Давай, молодец Василий, тебя опять использовали? Ты, конечно, извини, Вася, я не хотел тебя так жестко подставлять. все таки работа, там вся херня. Ему платят за это, наверное. Наверное. Начинать. Оп, здравствуйте. Добрый день. Не хотите ознакомиться с нашими новыми препаратами? Нет? Ну, тогда идите в жопу. Я из компании Арифлейм. Вы не хот... Так, в общем, у нас там есть бесплатные всякие крема, всякая хрень. Ты же явно урод. Хочешь изучить физику? Тогда изучай свободный полет. Давай, ты первый, я второй. У, -у, -у, -у, У, хорошо, отлично. А где же? Да, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я уже пришел в главный корпус. А, добрый вечер, добрый. Давай, давай. А ну на. Получи. Ой, извините. О, вот. Конечно, молодец. Тем двум тепло, а тебе, наверное, холодно. Да, зима все-таки, все дела. Давай. Угу. Оп. Не попади только, не попади. <музыка> Васек, ты, конечно, да. <музыка> <музыка> <музыка> как так-то, Васек? Оп. Хорошо. Нет, не прыгай. Ой. <музыка> а, Что-то пошло не так. Минус. Второй минус. Последний минус. Последний ведь, Сом, мне кажется, ей. она, Ты проиграла. Гладиска. Реддиска, ты проиграла. Ты в курсе? У -у -у -у -у. Почему она полетела, а я нет? Это незаконная физика. Алло. А, вот и я полетел. О, я пошел к Всевышнему. Уничтожена. Ты Гладес. Там такие еще прикольные картинка сзади. Чего, чего на русский переведите мне пожалуйста за три серии я прошел портал за три серии да они были короткие но дело ведь, ничего не меняешь обычно у меня серия где-то 20-30 минут э, типа это было слишком легко а сюда могли бы и музыку добавить да да да да она будет спеть да я это помню на -на -на -на -на. а можно как-нибудь это ускорить на -на. <смех> видео закончилось, но ты можешь Посмотреть мое прошлое видео По порталу Давай, удачи